сферу влияет э, Венера в Близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, Скорпиончики, братья и сестры по крови. Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить у нас в жизни в период с 9 мая по 1 июня. Именно в этот период Венера из гармоничных, нежных, чувственных тельцов перешла в очень активную, любознательную Почему любознательные? Любознательные близнецы. Ну, честно говоря, нам близнецы не очень нравятся, поскольку мы, люди, относимся к фиксированному, к фиксированному знаку. Очень постоянные близнецы. Они такие легкие, они такие воздушные. Они порхают с одного цветочка на другой. Они интересуются всем вокруг. Ну, в общем, там имеют тенденцию к непостоянству. А нас это очень сильно огорчает. Но, тем не менее, жизнь нас часто сталкивается с такими людьми, для того, чтобы мы проработали некоторые свои... Кармические моменты. Для нас близнецы это восьмой дом. Он связан с сексом, связан с опасными ситуациями, связан с трансформациями, как раз очень важными в жизни. Связан с чужими ресурсами и с деньгами партнера, партнера нашего, ну любого партнера. Также этот дом отвечает за наследство, в том числе кредиты. Вот для нас эта сфера будет очень активной. Ну, судя по всему, она должна быть легкой в этом периоде. Все вопросы должны решаться легко, свободно. Очень важно, ну, возможно, нас будет волновать какие-то истории, связанные с кредитами, где взять деньги, может быть, будут какие-то интересные подарки, которые мы сможем вложить очень выгодно в какие-то свои мероприятия. Ну, важно контактировать, важно общаться на этом периоде, важно не сидеть на месте и озвучивать свои желания. Ну, Давайте переходите к более подробному изучению того, что у нас будет происходить. С 11 мая будет новолуние. Новолуние будет знаки Зодиака Телец. Телес для скорпионов является девятым домом, он связан с дальними поездками, с путешествиями, с высшим образованием, ну и чужой философией, еще и с юридическим оформлением бумаг. Так вот, до, по этим темам до 11 числа постарайтесь ничего нового не предпринимать. Уже начинайте после 11 -го. Тогда будет больше свободы, будет больше шансов, что все будет достаточно легко получаться. Следующий период интересный, с 14 мая. Юпитер входит в рыбы. Ну, помимо того, что здесь сейчас находится Нептун, который себя очень хорошо чувствует, сюда еще и добавится и Юпитер. Эти две планеты являются управительницами этого знака. И если Нептун, он, знаете, он как-то несет глубину и рассеивает внимание, может еще иллюзии давать, то Юпитер, он прям все расширяет. Это... Знаете, такое состояние открытой души, желание узнать и возможности узнать какие-то тайны, получить какие-то откровения, какие-то глубокие духовные знания, эстерические, кому-то интересно. Также он связан с поездками, с путешествиями, с водой. Очень интересный для вас период открывается он будет до 28 июля и особенно он коснется тех скорпиончиков которые родились, внимание, с 21 по 28 октября для вас это период удачный для того, чтобы обзавестись собственным домом, хозяйством выйти замуж, жениться это период для заключения какой-то очень важной финансовой сделки для того, чтобы повысить свою квалификацию, получить новую должность, найти продвижение, найти возможность продвинуть свои проекты, укрепление своего финансового состояния, также улучшение в сфере здоровья и активизация творческой активности. Вот это ваши основные события, которые будут вас касаться. И, и если говорить об остальных, то стоит обратить внимание на тех. Кстати, после 28 июля Юпитер снова вернется в Адалей на какое-то время. А затем он снова перейдет в Рыбы. И обязательно запомните, что с вами будет происходить в данный период. Скорее всего, что эти события они могут повториться через какое-то время. Ну, уже будем смотреть потом в, в каждых прогнозах. Будем э, смотреть аспекты, когда будут происходить изменения для вас. А пока, а пока, обращаем внимание на 16 мая. 16 по 20 произойдет такой интересный аспект, как тригон Сатурном, между Сатурном и Водолеем. Для вас Сатурн это сфера дома, семьи, недвижимости. Ну, Венера будет, соответственно, в доме секса, чужих денег, чужих ресурсов. И о чем это говорит? Это говорит о том, что могут произойти какие-то интересные договоренности по этим сферам. Вы можете получить кредит, можете получить необходимые деньги, например, для строительства или для ремонта, ну или просто для семьи вам что-то понадобится. Вот именно по вопросам семьи, что касается семьи, рода, недвижимости – вы получите необходимые ресурсы, у вас получится что-то осуществить, важное для вас. Скорее всего, здесь финансы будут. Теперь двигаемся дальше. С 23 числа, с 23, Сатурн становится ретроградным в, вашем, в вашей сфере дома семьи. И это указание на то, что, ну давайте я уже на 24 переведу, 23 вечером станет ретроградным. Это указание на то, что какие-то ваши вопросы, связанные с домом, с семьей, с недвижимостью До 11 октября, пока он будет ретроградным, могут находиться в каком-то проблемном или замедленном решении То есть будет тяжело что-то осуществить Ну если говорить о ремонтах, ну казалось бы, как раз летом это единственная возможность этим заняться Зимой никто этим не занимается в, в октябре меньше шансов. Ну, посмотрим. Посмотрите. То есть будут... Ну, а с другой стороны, когда все было легко и просто, все равно какие-то трудности, они без них никуда. Никуда от них не денешься. То есть есть замедление по делам дома, семьи. но благо в том, что сам по себе этот аспект он будет еще благоприятным, пока он будет ретроградно двигаться. Я думаю, что, вы знаете, вот у меня складывается такое ощущение, что после 30-го в когда Меркурий станет ретроградным на ближайшие три недели, для вас это будет благоприятное время для того, чтобы закончить какие-то дела, которые вы начали давно, отложили их, перенести. И вот сейчас как раз у вас начнет все хорошо получаться. Все, что связано с темой доделать, доработать, переделать, закончить, это будет ваша тематика до 21-го, до 23 июня. И будет в этом плане все легко идти. Теперь обратим внимание, на период с 25 по 30 извините, по, да, по 30 мая будет такой интересный аспект, как соединение Венеры с Меркурием. Венера, красота, грациозность, Меркурий, общение, движение. То есть вместе они создают такую гармоничную комбинацию, которая указывает на дипломатию, на умение договориться она умение легко и красиво решить вопросы по вашему восьмому дому. Но здесь есть аспект, который формирует квадрат. Напряженный аспект от этого прекрасного соединения формируется напряженный аспект к Нептуну. Квадрат. Что он нам дает? Он дает возможность ошибиться, заблудиться, преувеличить значение того дома который его помогает достраивать. Это как раз сфера любовных взаимоотношений. Значит, смотрите, все, что касается любви, детей и хобби-увлечений, тут, возможно, какие-то иллюзорные ваши представления. Единственное, в чем он хорошо сработает, это творческая реализация. Здесь как раз наоборот, даже превышенное какое-то мнение о себе или о своих возможностях, оно как раз с вами может сыграть доброе дело. А вот в плане живых любовных взаимоотношений здесь, конечно, иллюзии. Не ошибитесь. Когда тут с 25 по 30, вот лучше ничего нового, ничего нового не начинать, не знакомиться, тем более. Ну, знакомиться вообще там до 23 бесполезно, это будет временные знакомства. Вы знаете, лучше поедьте, отдохните. Вот. Вам это больше всего поможет. Так. При, лучше приятно проведите время меня вот заинтересовала тема поездки может быть куда-то отдохнуть Ну я вот смотрю здесь по квадрату от Урана к Сатурну, это тема партнерства и семьи, знаете, как бы будто могут произойти какие-то сложности, что-то может такое произойти, что вас оставит на месте придется переиграть планы ну ладно, поживем, увидим Хорошо, последнее, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, это необходимость быстро действовать, принимать решения в экстренном порядке, может коснуться скорпионов, рожденных с 3 по 9 ноября, то есть никакого покоя пока еще у вас нет. Ну что ж, астрологический прогноз мы сегодня закончили, а сейчас мы возьмем второй и посмотрим детали, что же все-таки Ожидает представители знака зодиака Скорпион в деталях. Более подробно нам подскажет Таро, как воспринимают, как будут воспринимать окружение представители знака зодиака Скорпион в течение данного периода. Подводчики Пентакли. Как людей очень легких, немножко несерьезных. Похожих на близнецов, которые могут сегодня делать одно, завтра другое, пообещать одно, а потом передумать. Ну, нормально. Какая Венера, такие скорпионы. Хорошо, что же так скорпионов в финансах? Давайте посмотрим. «Королева мечей». Но ну, тут все может зависеть от некой женщины, которая относится к воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. Также это указание на то, что прагматично, холодно расчет будет приниматься во внимание. Давайте уточним, что фигурные карты фигурными, ну интересно, что таки еще и как, ну интересно, мир. То здесь есть... Смотрите, здесь может быть женщина какая-то появится в вашем окружении, которая вам что-то предложит. А может быть вы сами что-то решите. Да, здесь есть указание на получение новостей по пажу жезлов Это новости. Жезлы это работа. Может быть еще путешествие, но поскольку мы задаем вопросу вопрос о деньгах, здесь может быть предложение. Кстати, это может быть еще просто банально действительно ваши траты на какое-то путешествие но здесь расширение новые возможности может быть новый проект но это только-только лишь вот знаете как самое самое начало вот ну, вообще странные карты как нам финансы то ну, здесь просто что-то новое новый проект здесь какие-то новые варианты в вашей жизни возникают хорошо давайте посмотрим что ожидает вас в работе, в карьере. В работе, в карьере. Смерочка мечей. Вот я ее не люблю, она мне что-то часто в постоянное время выпадает. Вы знаете, какая-то ситуация, когда вы не знаете, куда вам двигаться состояние закрытости, завишести в чем-то, непонимание, куда двигаться дальше. Это не очень хорошее, на самом деле, положение. Вы знаете, как будто бы вас не устраивает то, что происходит здесь и сейчас. Но давайте уточним, что нужно сделать. Сила. Сила. Нужно предпринять усилие, в достижении какой-то цели. Еще здесь указание на то, что пока у вас нет возможности активно продвигать процессы. Смотрите. Сами по себе вот это вот сочетание говорит о том, что нет, нет возможности в полной мере проявить себя. Нет возможности. Нет. А что нужно сделать? Вот я дальше задаю вопрос. Умеренность и шут. Во-первых, эта карта она связана с переходом на новое место. Может быть, внесение в вашу деятельность чего-то новенького занимается ну работой сам на себя это также говорит о переезде о переходе о путешествии но умеренно шут это обнуление начало чего-то нового вот вы знаете складывается такая ситуация я подумала что вот вас может достать то что ничего не двигается ничего не происходит и вы в какой-то момент начинаете делать резкое движение, и вы чего-то ну, уходите. То здесь идет уход, перемена. Перемены. Ну хорошо, давайте еще последнюю карту. Какие перемены в новое? С чем будет связано это новое? Семерка мечей. Это хитрость. Уход от чего-то. Хитрое какое-то решение будет принято. Семерка Пентакли, но там нужно будет подождать, подождать. Смотрите, придет помощь через мужчину, да, интересные, конечно, такие карты, особенно они женщин могут порадовать, придет помощь через вот этого вот красавца-императора. Мужчина поможет, придет. Как, знаете, как вторая половинка, может быть, просто человек, который будет вам симпатизировать по двойке кубков. Вообще вот эти сами по себе две карты, они говорят о том, что возможно обретение долгожданного партнера. Хотя мы задумаем про, про карьеру, может быть, как-то у вас будете желать перемен в чем-то одном и произойдет в личной жизни. Ну, посмотрим. Хорошо, давайте спросим, что ждают пары, которые давно вместе. Что ожидает пары, которые вместе давно... Здесь ожидает новые начинания, какие-то новые проекты, совместные проекты, движения, идеи. Что-то вместе делаете. Ну, кстати, это может быть даже изучать темы связанные с зачатием. Ждете важного письма Особенно это актуально Для тех, у кого мужчина связан С воздушной стихией Близнецы, весы или водолей Победа, получение бумаг Важных известий, связанных с этим человеком Предложение, начало новых проектов Так, Давайте спросим, что ожидает Скорпионов в любви для тех, кто ищет свою любовь, ну или, может быть, находится в отношениях, что ожидает скорпионов в любви. Здесь есть указание на что-то новое, поиск новых ощущений новых партнеров и причем есть указания на получение новостей от кого-то или же знакомства в дороге а может быть совместное путешествие ну давайте уточним да, здесь идет у нас интересный мужчина который сейчас я вам покажу так, мужчина шестерочки пентакли который вам предложит помощь здесь есть материальная помощь но ну, это могут быть какие-то поступки дела человек поможет что-то сделать сделать тяжелое осуществить для вашего дома для вашей семьи он предложит что-то для именно для тех людей которые вам близки и дороги и вы знаете как-то к нему проникнетесь вы поверите то, что есть благородство, есть любовь, есть честь. В общем, то есть настоящие мужчины. Ну, это для женщин. Хорошо, давайте спросим для мужчин. Ну, мужчины, если смотрят, встретят ли вы, встретят ли мужчины скорпионы свою любовь? Ну, в принципе, что вас ожидает в любви, в отношениях? Ой, здесь у вас идет карта хитрости и манипуляций, с чем это связано. Да, встретят. Но, знаете, здесь есть ситуация, связанная с неким ожиданием. Или вам нужно проявить хитрость и смекалку для того, чтобы ну, как-то подступиться к своей любимой женщине. Поухаживать за ней красиво, пригласить ее куда-то можно. Хорошо. Давайте спросим, что ждать... В плане здоровья, представители знака Зодиака, Скорпион. Что ждать здоровье? Здоровье. Паш, мечи, это могут быть, знаете, проблемы от ваших мыслей. Мои мысли, мои скакуны, в чем все проблемы от ума. Обратите внимание на ваши мысли. Да, здесь немножко, знаете, такое нервное напряжение. Но здесь напряжение может быть связано с отсутствием ресурсов. Или может быть вообще с вашими заработками. С какими-то событиями, которые требует определенной творческой работы. Ну, остановка может быть периодическая. Хорошо, что ожидает? Ну, есть еще указания на небольшие какие-то траты на лечение чего-то. Но, ну, скорее всего, у вас уже эта проблемка есть на момент здесь и сейчас. Ну и давайте главный совет для скорпионов. Главный совет для скорпионов. Давайте посмотрим. В период с 9 мая по 1 июня. Ключ. Значит, вы найдете ответы на вопросы, если будете предпринимать какие-то действия. Цифра 3. Указание на то, что нужно с кем-то договариваться, входить в какие-то консилиумы общаться. Указание... Ага, ну как интересно. Смотрите. Значит, здесь есть указание на то, что вам нужно обратиться к человеку, которого вы давно хорошо знаете, человек из прошлого, поговорить с ним. Но... Также есть указание на то, что вам нужно уйти от чего-то, что-то закончить. Ну, чем дальше вытаскивать, тем больше вопросов. Хорошо, что закончить? Что нужно закончить скорпионом? Что закончить? Ремонт. Какие-то финансовые вопросы. Проблемы, вопросы с бумагами, с деньгами, что-то нужно привести в порядок вам. Опять мне выпали финансы. Опять финансы, опять деньги, опять нужно помощь получать. В общем-то, по тому, что я вижу, ждите человека, который к вам придет. И с помощью, он вам поможет. Что-то нужно вам доделать. Человек очень важный. При власти, при положении. Может быть, он имеет какой-то свой бизнес. И он к вам придет с добром, с радостью, с счастьем. Что-то он вам поможет сделать. В общем-то, если у вас есть в окружении такой человек, то можете смело на него надеяться. Ну что ж, благодарю вам за ваши Лайки за ваши комментарии. Надеюсь, что я вас и в дальнейшем буду радовать своими прогнозами. И до встречи в следующем периоде.